вот. Вот так вот вокруг тут у нас такая местность. Несколько впечатлений, скажи свои. Ну, как бы. Ч как бы? Не ну, э -э. ну ты не устала? Устала. Почему?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 Просто убил, жаяц. Просто видно, здесь. Второй, жаяц. Попадание. Нормально. Здесь тоже нормально. Был бы контейнер, вообще бы, кто впереди Конкретно. Здесь попадание. Вид? Отверстие, все так надо. Здесь попадание. Здесь. Здесь. Короче, здесь, тем жаяц могли упасть сейчас меняем мишени.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 Сейчас, ребят, седьмого еще бабахну Сейчас просто посмотрим Я буду стрелять с тридцати метров Потом ближе подойду Метра, ну, может, на четыре, на пять И так далее И в итоге подойду метров с пяти хлистану Ну а чё, ребятушки Оцените старания Фишерман Хунтер. Ага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 Все, короче, ребятка, сними гильзочки, затворная задержка, у нас все как надо, дроби все рассыпало, ну, короче, я быстренько, все, ребятишки, зайчик с дырочками, не знаю, видно, не, короче, убил зайца, дробь, видите, все, просыпало здесь, второй зайц, попадание, нормальное, здесь тоже нормальный, был бы контейнер, вообще бы всех перебил, конкретно,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 Включили камеру, ребят Сейчас меня снимай, как я буду стрелять Короче, буду стрелять стоя Стреляю с левой стороны Дай, соберу Ух ты Так, предохранитель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 либо тому человеку, который мне продал Саня, привет. Итак, ребятки, подписывайтесь на мой канал Свежемы Фундак. Ставьте колокольчик, ставьте лайки. Я взаимно на вас подпишу. Итак, у меня скоро будет конкурс. 100 человек набираем, 500 рублей разыгрываем. Так что давайте, не ждайте, подписывайтесь. Приглашайте друзей, делитесь видосом. Все, ребятки.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 А? Так стреляют. Ну, это нормально. Ладно, все, давай мишени. Бегом-бегом-бегом. Бегом-бегом. Ну-ка, в тылек пойди, по снегу иди. Покажи какой снег. Ну, так-то неглубокий, наверное, в туши снег. Давай, давай. Короче, Вероника несет рюкзак. Он легкий стал. Патронов там нету. Намного легче. Стал. Вот буран. Всем пока. Занесенные снегом следы зайчика. Вот. Ну, у нас сегодня, вчера снежок шел. Вот был.